У вас патриот и не обращайте внимания на то, что он такой чумазый. мы находимся на кольском полуострове в максимально походных условиях поэтому получается как-то так но за этой грязью вы не пропустите ничего нового ну разве что кроме вот этой вот темно-синей краски которая теперь доступна для внедорожника в остальном патриот не изменился внешне абсолютно никак единственное появились вот эти вот новые 18-дюймовые колеса обутые в резину continental cross-contact эти шины будут доступны для всех комплектаций патриота кроме самых самых базовых если бы машина была чистой мы бы видели еще и то, что у нее подкрылки были раньше пластиковыми, а теперь они такие ворсистые. Это одна из а, нескольких мер, которые УАЗовцы сделали ради улучшения шумоизоляции. Вот еще одна. На двери багажника появился вот такой вот уплотнитель. Раньше здесь был голый металл, теперь резинка, которая доходит почему-то вот до этой точки. Не до этой, не до этой, не до этой. Вот решили они ее обрезать здесь. Но вот сколько было, столько и положили. В остальном никаких новшеств у Патриота внешне нет, единственное, еще как можно опознать обновленную машину, это посмотреть и под передний бампер. Если там вот так вот угрожающе низко висит демпфер рулевого управления, значит машина обновленная. Такие демпферы бывалые у заводы ставят самостоятельно довольно давно, теперь на эту обновку расщедрился и завод. И обещает, кстати, расщедриться и на опциональную защиту из металла, потому что, действительно, вы сами видели, демпфер висит довольно низко. Но это лишь начало больших технических изменений, которые произошли с машиной. Например, у нее совершенно новый передний мост, позаимствованный у грузовика УАЗ-Профи. Это открытые поворотные кулаки, измененный угол наклона шкворней, а также рулевая трапеция другой геометрии. И, кстати, радиус разворота уменьшился из-за этого на 0,8 метра. Но это не единственное, опять же, что Патриот позаимствовал у УАЗа-Профи. Здесь стоит новый двигатель под названием змз Pro – Это эволюция хорошо знакомого нам ЗМЗ-409, те же самые 2,7 литра, тот же самый бензиновый мотор. Только здесь теперь стоят новые поршни, измененный газораспределительный механизм, двойная цепь ГРМ, жаропрочные клапаны, ну и еще по мелочи там Всяких доработок хватает Мощность выросла со 135 до 150 лошадиных сил Крутящий момент вырос с 217 до 235 ньютон-метров не забегая вперед, скажу, что поехала машина гораздо интереснее Но сначала немного о другом Вот оно, важнейшее нововведение На Патриоте появились ручки на передних стойках Причем не только на передних, но и на средних Вот здесь есть рукоятки для задних пассажиров Прикручены вроде бы надежно, садится удобно а больше мне об изменениях в салоне рассказать и нечего, потому что их просто нет. Видимо, интерьер Патриота Ульянов считают таким же идеальным, как и внешность, и поэтому ничего здесь они трогать не стали. Можно сразу заводиться и переходить к делу. Если честно, я не чувствую тех 20%, на которые, согласно официальным данным, уменьшилось усилие на педали сцепления. Кстати, само сцепление здесь новое немецкой фирмы Лук, но по ощущениям все примерно так же, как и на предыдущей машине. Зато нельзя не заметить, насколько четче ходит рычаг пятиступенчатой механики. Сама трансмиссия осталась той же самой, но кулису ей поменяли, и это прямо радикальные изменения. Если раньше рычаг болтался по всему салону, у него был ход от первой до второй передачи примерно 3 км, то здесь все в тысячу раз лучше абсолютно гражданские ходы да с избирательностью все еще проблемы но по крайней мере вам не надо шуровать рукой вообще по всему интерьеру можно переключаться абсолютно по-человечески это прям здорово кстати саброчак тоже поменялся раньше была простая целиковая палка теперь это составная конструкция с демпфером и вибраций на рычаге стало заметно меньше к слову говоря чувствуется и демпфер рулевого управления сейчас у меня в руках баранка, которую не выбивает, которую не колбасит на кочках И это действительно добавляет комфорта на бездорожье Но главное, конечно, тот самый мотор ZMZ Pro Мощность и крутящий момент у него увеличились вроде бы не сильно Но фишка не в этом, а в том, что пик крутящего момента раньше приходился на 3900 оборотов А сейчас 2650 Такой низовой двигатель получился, причем не только по характеристике, но и по сути я не знаю, зачем Патриоту теперь нужна пониженная передача, видимо, для совсем уже каких-то жутких запущенных случаев. А так он совершенно спокойно трогается со второй, с третьей, на первой ползает в подъемы. И э, по ощущениям кажется, что машина практически дизельная. Конечно, это не так, и дизель еще не скоро появится на Патриоте, если вообще появится. Но теперь, может быть, он и не настолько нужен, потому что есть вот такой вот тяговитый ровный мотор. Действительно, очень удачная приобретения для Патриот, я думаю, что ценители этих машин сильно обрадуются, когда попробуют на обновленной версии проехать. В остальном же на бездорожье Патриот остался самим собой. За исключением этого отличного двигателя, больших новостей здесь нет. Да и, в общем-то, не для этого, точнее, не только для этого затевался весь рестайлинг. Ульяновцы, наконец-то, решили научить свою машину нормально ездить по асфальту. И, надо сказать, у них все получилось. Ну, почти все. Благодаря вот этой новой подвеске с более жесткой рулевой трапецией, с увеличенным кастером, вас превратился в нормальный асфальтовый автомобиль. Ушли вот эти вот игры в взаимопонимание, когда ты крутишь рулем в одном темпе, машина пляшу по траектории в другом темпе, и все это как-то перемещается. Нет, абсолютно нормальный автомобиль, который можно просто вот так вот отпустить, и он будет ехать по прямой безо всяких проблем. И все бы ничего, если бы не доработки задней подвески. Ульяновцы решили сделать ее мягче, и для этого поставили двухлистовые рессоры вместо трехлистовых, правда их жесткость уменьшилась всего на 6%, но самое важное, что значительно тоньше стал задний стабилизатор, на 6 мм уменьшилась его толщина, и поэтому вся задняя часть стала гораздо более мягкой, гораздо более игривой, и в плане комфорта это, наверное, добавляет очков в машине, но в плане управляемости я бы так не сказал Дело в том, что патриот теперь поворачивает как бы в две фазы Он сначала выбирает первую норму крена, а потом внезапно доваливается еще сильнее на бок и доворачивает задней осью В компании говорят, что это такие спортивные настройки, но, как по мне, они скорее не спортивные, а несколько опасные и совершенно непонятно зачем данные этой машине. Честно говоря, предыдущий Патриот ехал, пусть гораздо более лениво, но и гораздо более понятно и надежно. Еще одна странность – обновленная шумоизоляция. здесь. Больше площадь шумоизоляции моторного щита Те самые ворсистые подкрылки Доработанные уплотнители И действительно в машине стало намного тише В первую очередь это касается мотора Который теперь не воет прямо здесь в салоне Гораздо меньше аэродинамических шумов Сильно меньше слышно шины Но в этой новой тишине Теперь отчетливо солирует выхлоп Вот это вот низкое глухое бубнение Сзади заполняет собой весь салон И честно говоря в дальней дороге Сильно давит на уши Сюда напрашивается другая банка глушителей, и я думаю, что уазовцам ничего не стоит ее поставить на следующем обновлении. Равно как и вернуть старый э, задний стабилизатор, с которым машина поедет, может быть, и поскушнее, но все же гораздо надежнее. Надеюсь, что ждать этого всего остается не так долго, потому что на весну запланировано появление версии с автоматической трансмиссией. Наконец-то у нас будет «Патриот» с автоматом, и почему бы ему не довесить вот эти вот небольшие доработки, которые в целом сделают машину еще лучше, еще благороднее. Но надо сказать, что и в этом состоянии, в этом обновленном виде «Патриот» стал значительно лучше, и... С лихвой оправдывает те 35 тысяч рублей, которые теперь за него надо доплатить по сравнению с рестайлинговой версией. Ставьте лайки, и это не точно, но есть вероятность, что чем больше лайков вы поставите, тем более цивилизованным станет Патриот со следующим обновлением. Ну и увидимся, пока!